Всем привет! Думаю, вы все знаете, что благодаря NFT и технологии блокчейн каждый может владеть объектом, произведением без физической поддержки. Это величайшая революция в области собственности, которая начинается на наших глазах. Сегодня криптовалютный рынок развивается быстро и успешно. Поэтому я с удовольствием просматриваю различные криптопроекты, чтобы обнародовать свои впечатления и поделиться с вами, ребята, своим мнением. Сегодня мы поговорим о перспективном проекте, основанном на NFT. Он называется Artrade. Присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра! Прежде всего, как всегда, я хотела бы рассказать вам о самом проекте, его основных особенностях и, возможно, некоторых недостатках. Итак, начнем! Самое важное, что стоит осветить, это то, что с Artrade вы можете запечатлеть свои самые прекрасные моменты и превратить их в NFT со своего смартфона. По сути, вы можете стать художником, которым вы мечтаете быть. Продавайте свои настоящие работы напрямую онлайн своей аудитории, безопасно и без посредников благодаря технологии NFT свою известность и идентифицируйте себя на ArtRage благодаря связи с Instagram и Twitter. В приложении ArtRage интуитивно понятный дизайн и более того это доступно абсолютно всем. ArtRage предоставляет возможность своим пользователям платить фиатом или криптовалютой по фиксированной цене или на аукционе со своего смартфона или компьютера в несколько кликов и бесплатно. Кроме того создавайте свои галереи NFT и делитесь своими любимыми работами с сообществом в интуитивно понятной форме. Также стоит отметить, что ArtRage устраняет барьеры для входа, которые мешают новым художникам NFT делиться своими работами и приветствует инвесторов NFT всех уровней технического понимания, создавая первый в мире интуитивно понятный, простой в использовании безгазовый рынок NFT. В отличие от NFT-платформ на базе Ethereum, которые могут стоить художникам сотни долларов за создание NFT, Artrade использует технологию Solana, которая позволяет создателям майнить NFT за доли цента. Инвесторы и трейдеры NFT могут покупать или продавать NFT на платформе Artrade с такими же низкими транзакционными комиссиями, устраняя финансовые барьеры, которые мешают новым участникам присоединиться к революции NFT. Artrade позволяет художникам создавать новые NFT одним нажатием кнопки прямо со своего смартфона с помощью инновационных функций, таких как NFT Life, А другие функции платформы Artrade, такие как NFT Review, позволяют художникам чеканить и продавать свои работы непосредственно своей аудитории. Функции социальных сетей интеграции, встроенные в приложение Artrade, позволяют инвесторам NFT на Ходить, связываться, взаимодействовать и покупать NFT у художников, которые они поддерживают, устраняя разрыв между социальными и транзакционными элементами рынка NFT. Примечательно, что приложение Artrade также позволяет пользователям мгновенно покупать NFT за фиатную валюту, снижая отсев новых пользователей и упрощая процесс инвестирования NFT. Большинство NFT выпускается на стандарте токенов Ethereum, а это означает, что шаги, связанные с созданием или торговлей NFT на базе Ethereum, влекут за собой газовые сборы, которые могут значительно сократить прибыль как художников, так и трейдеров. В некоторых случаях простое приобретение NFT может привести к убыткам, если начинающие покупатели не знают о влиянии транзакционных сборов на сделки с NFT. Например, основными проблемами пользователей могут быть отсутствие или малое количество простых способов просмотра, покупки или создания NFT, эргономичные инструменты со сложным пользовательским опытом, процесс оплаты ограничен криптовалютами, часто высокая стоимость, представляющая собой барьер для входа на рынок для некоторых художников. Критика технологий, которая является слишком энергоемкой и загрязняет окружающую среду. Отсутствие совместимости, что приводит к фрагментации рынка. Но ARTRAID стремится прежде всего демократизировать NFT для широкой публики, будь то консультация, покупка, продажа, создание или хранение. Поэтому команды разработчиков приложили немало усилий для улучшения пользовательского интерфейса, функций инноваций и безопасности. Продажа токенов ARTRAID приобрела значительные трагедство, в сообществе NFT, собрав более 2 миллионов долларов в ходе серии частных и публичных раундов продажи. Второй раунд продажи токенов Artrade проходил с 20 декабря по 20 января 2022 года. Такие раунды позволяют любому желающему принять участие в создании следующего поколения первого в мире удобного приложения для рынка NFT. Следующий третий раунд будет объявлен совсем скоро, поэтому рекомендую вам принять участие. Более подробную информацию о приложении Artrade и продаже токенов можно найти на официальном сайте. Воспользуйтесь ссылками, которые приведены ниже. Ребята, это все, что я хотела вам показать. Большое спасибо за просмотр, надеюсь вам понравилось видео. Пожалуйста, дайте мне знать, что вы думаете о проекте Артрейд в комментариях. Также рекомендую вам посетить социальные сети проекта, ссылки на которые есть в описании. Там вы сможете найти много интересных фактов и информации о NFT и самой платформе. Всем пока!